Привет! Смотрели фильм ⁇ Магическая битва Зеро»? Если да, то вам просто интересно посмотреть о том, какими способностями и навыками владеет Юта Акоцу. Или же вы не посмотрели и все равно хотите узнать о способностях Юта, которые были показаны в фильме? Ладно, я что-то затянул с приветствием. Давайте начнем. Приятного вам просмотра! А теперь, ребята, встречайте новенького улыбки душей Личность. На в начале, как нам показали Юта, неуверенный в себе подросток, который не знает, чего он хочет от жизни. Он постоянно суетился, нервничал. Тем не менее, его все равно страшились от сильной ауры, исходящей от него, и от проклятия Рикки. Но со временем пребывания в магическом техникуме он стал себе уверен и стал профессиональным магом. Внешность. Юта студент среднего роста, темными волосами средней длины, за которыми он особо не ухаживает. Форма Юты отличается от других, верхняя одежда состоит из белого крутого пиджака, доходящих до предплечья, а низ – темные брюки на ногах и белые кроссы или жакеты. Также стоит отметить, что он носит обручальное кольцо, подаренное Рикой и катану на спине. Магический потенциал Как только Юта поступил в магический техникум, ему выдали статус особого уровня, такой же как у Сатору Гаджо. А все потому, что у Юты есть проклятый дух особого уровня по имени Рика, которую сам он же и создал. В конце он с ней попрощался, но это не так, Юта в будущем сможет ее призывать по желанию. К тому же выяснилось, что Юта является дальним родственником Сатору, ему тоже посчастливилось с генами, поэтому он такой же сильный. Скорее всего четвертый раз без опыта пришел. Особый уровень? Что за ерунда? Он же даже выше, чем первый. Известно мне, благодаря Вики, что у Юты запас проклятой энергии выше, чем у Гаджо. Если не ошибаюсь, у Гаджо она бесконечная, но объем меньше по сравнению с Ютой. Вкратце, Юта серьезный, имбовый, талантливый персонаж, который показали на один фрейм в аниме первого сезона. Еще есть Акуцу, единственный, кого я открыто уважаю. Физическая сила. По физическим характеристикам Акоцу не сравнится с Итадори, Маки и Тотой. Однако Акотсу с помощью тренировок Маки сделался физически сложным. Этого достаточно, чтобы владеть магическим предметом, а именно катаны. Связано не связано, однако его скорость во время гнева возросла, и он мгновенно приблизился к гетто, а затем пропитав свои кулаки проклятой энергией, как Юджи, снес кабину Гетто. Проклятые техники. Наполнение проклятой энергии. Юта может наполнять свои кулаки и катану проклятой энергией, чтобы сносить кабину или же уничтожать проклятых духов. Наполненные объекты достаточно мощны, чтобы с легкостью убивать проклятых духов и оставлять серьезно раны магам. Что ж ты так неосторожна? Проклятый дух Рика является проклятием особого уровня. Могущественный дух, способный уничтожать все и вся. Рика без проблем разобралась с проклятием Гетто, и вместе с Ютой жестоко ультанула против превентивной атаки Гетто. Последний проиграл, оставшись без одной руки. А Котсу может впитывать ее проклятую энергию, и, видимо, благодаря Рике может копировать техники других магов. Обижаешь. У нас чистая любовь. Ну а на моей стороне справедливость! Копирование магических техник. Юта, как я выше говорил, может копировать техники магов. Так еще такие техники, которые передаются по наследству. В фильме Акотс показал скопированную проклятую технику Ину Маки, к удивлению без последствий от ее использования. Он скопировал технику за очень короткий срок. И скорее всего в манге он может скопировал еще несколько чужих проклятых техник. Стой! Проклятая техника. Юта смог овладеть даже данной способностью, которую из людей мало кто владеет. Плюс он сможет лечить остальных опрятной техникой. Вы не умрете. Подытожим. Юта Акотсу офигеть какой имбовый персонаж. Считай такой же, как и Сатору Гаджо. Как я уже говорил, им обоим повезло с генами магов и являются очень дальними родственниками суперкрутого мага. Хотя... Не только талант играет роль, тут еще какая усердность и дотошность в развитии своих сил. Затор качался, чтобы никому никогда не проиграть, поскольку соснул тому, у кого даже ни капли проклятой энергии не было. Спасибо за то, что посмотрели видео до конца. Эээ, видео получилось коротким. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте позитивные негативные комментарии. Ко всем буду рад. Ну, негатива меньше, а то еще на канале появится проклять На этом все. Всем до скорой встречи.